Здравствуйте, меня зовут Ирина Валерьевна, я управляющий директор четырех магазинов одежды. На днях я услышала о том, что компания МТФорс проводит акцию, и я решила записать видеоотзыв о работе с ними. Сотрудничаем мы уже несколько лет, и мы очень рады этому. Никогда не бывает проблем с размерами, а также большой плюс в том, что в наличии всегда очень стильная одежда и большой выбор для молодежи, так как именно молодежь является нашей целевой аудиторией. Очень хорошие ткани, а также доставка в наши региональные магазины проходит очень быстро. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество на долгие годы.